Слушайте, в такие моменты мне очень нравится Питер, он реально такой очень даты. Такую музыку вообще обожаю с детства. Просто, послушайте, мне так нравится, вообще. <смех> Охренительно просто. мой индивидуальный ученик окучивает женщину вон стоят они прямо у меня на пальце стоят конечно это не самый легкий клиент но сегодня прям прогресс и я очень рад В такие моменты всегда очень приятно вот и тут такое упражнение есть ребята которые все время говорят, что я боюсь, что меня пошли Извините за мой французский. Я боюсь, что меня поши. вот. И когда они меня сильно доводят тем, что эта боязнь переходит все рамки, я говорю, сейчас мы будем подходить к женщинам, и в случае хоть какого-то малейшего намека на отказ, на я не знакомлюсь, на сопротивление, на возражение, говорить, слушай, тогда пошли меня у меня есть отличная идея. Я вообще, на самом деле, за этим и подходил. Можешь меня прям... послать, а? Вот. И прикол в том, что э, это забавный такой челлендж, потому что девушки, во-первых, не хотят этого делать, они смеются, там, они говорят, хорош, я так не могу и так далее. А во-вторых, они... Ну, то есть, когда все-таки они его посылают, как бы, он в конце концов начинает угорать, веселиться, говорит, блин, это так классно, я теперь всегда так буду делать. Он говорит, я теперь буду делать так всегда. Есть, я буду подходить, если будет что-то не так, я буду так делать. И это реально, конечно, этим нельзя злоупотреблять, но суть в том, что это охренеть, как прокачает вас, это даст вам ощущение того, что, ну, все устроено в мире по-другому. И те социальные рамки, об... которые мешают вам жить, которые вас тормозят, с которыми вы... Ничего не хотите делать Что они просто вот здесь в вашей башке Их нет Они пыль Они выдуманные А вы прикрываетесь ими всю жизнь Пропуская самых лучших женщин Смотрите им вслед и пускаете слюну И так во всем С деньгами, с бизнесом, с работой С кем угодно, с чем угодно Если вы все-таки решили сделать что-то со своей жизнью В плане общения с женщиной В плане собственной ответственности Мотивации собственной какой-то Собственного выбора Потому что мой тренинг давно уже ушел за рамки обычного пикапа. Ссылка под этим видео, ребят. Я вас жду с 3 по 6 октября у себя на тренинге практика. Я лично прослежу за тем, чтобы каждый получил результат. Записывайтесь.